Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Революционного Коммунистического Союза Молодежи РКСМБ на YouTube. Меня зовут Михаил Беляев, я бывший первый секретарь Центрального Комитета РКСМБ. Сейчас я вышел из организации по возрасту, работаю в партии, являюсь членом ее Центрального Комитета. Руководство РКСМБ попросили меня сделать небольшое видео в связи с. С 150-летием, со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Рассказать, чем является Ленин сегодня для современных коммунистов, и не имея особых технических средств, телетекстов для того, чтобы подготовить какой-то серьезный текст и зачитать его вам с идеальной декламацией, и не имея возможности запомнить текст, так как я сейчас даже находясь на самоизоляции, ежедневно работаю из дома, я все же думаю, что мне удастся раскрыть тему того, чем для нас, для коммунистов сегодня, является Ленин. Я подготовил для этого небольшой план, вот он передо мной, и попытаюсь каждую его часть раскрыть коротко, но понятно. Прежде всего я хочу рассказать вам чем является для нас Ленин сегодня как наставник. Да? Наставником в каком плане? Начну с того, что Ленин был для нас наставником в политическом анализе. Дело в том, что мы, в принципе, опираемся на... Вообще в политическом анализе, в понимании мира, мы опираемся на диалектический материализм. Это система которая известна нам уже довольно давно, это философское движение, течение, ветвь, а, наиболее прогрессивная, наиболее перспективная и многообещающая ветвь философии, которая утверждает, что мир материален, что мир находится в постоянном движении, что он, ну, раз материален, то состоит, а, естественно, полностью из материи, а, развивается а, благодаря разрешению своих собственных внутренних противоречий а, или противоречий внутри различных систем, да, и... Наверное, самое важное в этом плане, да, для современного человека, который окружен огромным количеством социальных проблем, это понять, как именно развивается общество, да? и в этом нам оказали существенную поддержку дорогие товарищи Маркс и Энгельс. Они рассказали нам о том, по каким законам общество развивается. Они рассказали нам, что является движущей силой развития общества. Рассказали о развитии производительных сил. Рассказали о тех противоречиях, которые сталкиваются в развитии общества и которые приводят к существенным изменениям в обществе. И, естественно, говоря о Ленине, мы должны, собственно, понять, на что он сделал. Да? Что он раскрыл нам для... Да, чем он нам помогает понимать Современный мир С этим на самом деле все очень просто Ленинизм называют а, Марксисты а, Марксизмом эпохи империализма То есть Ленин углубил понимание марксизмом капитализма, развития капитализма уже в эпохе империализма, эпохи, когда из свободной рыночной экономики, свободной конкуренции вырастают крупные монополии. Закон концентрации капитала фактически вручает богатство, большую часть богатства всего мира, сферы влияния, небольшой горстки крупных собственников, монополистов. И в то же время банковский и промышленный капитал объединяет совершенно новый финансовый капитал. И капитал начинает вывозиться активно. Мало того, вывоз капитала для государств становится более объемным, чем вывоз продукции производства. Иными словами, совершенно новый этап развития капитализма. К этому стоит еще и приложить, наверное, в обязательном порядке разделение колоний между различными империалистическими центрами и необходимость, острая необходимость в перераспределении колоний, перераспределении сфер влияния, что является, к сожалению, является неизбежным источником постоянных конфликтов, войн, в том числе и мировых войн. Я думаю, что здесь отдельно следует подчеркнуть, что наблюдение за развитием капитализма на этой стадии, на стадии империалистической, которая является последней стадией развития капитализма, выше его стадии. Дальше капитализму развиваться уже некуда. Дальше он может только постоянно перераспределять колонии путем самых неприятных, самых жестоких войн. И Ленин наблюдал это развитие капитализма в империалистической стадии, как раз когда Нагревалась это первая большая бойня, всемирная бойня, Первая мировая война. Она нагревалась, и она случилась. И сегодня для нас да, такие работы, как империализм, как высшая стадия капитализма, являются, и не только эта работа, множество различных работ, которые выражают анализ Ленина происходящих явлений тогда современных для него в мире, Помогают нам, в принципе, применить эти его навыки анализа к окружающей нас действительности. И это, на самом деле, для коммунистов очень, очень важная помощь, без которой коммунисты не справятся, без которой коммунисты не смогут понять, какие силы сегодня сталкиваются в различных противоречиях и как сегодня организовывать рабочий класс на борьбу в условиях этих постоянных столкновений в условиях этих постоянных обострений этих противоречий. Ленин раскрыл э, три основных противоречия империализма. Главное противоречие, наверное, которое всем нам известно, это противоречие было унаследовано от предыдущей стадии развития капитализма, это противоречие труда и капитала, это противоречие между двумя классами, между классами паразитов и нахлебников, эксплуататоров, капиталистов, владельцев средств производства, Которые, пользуясь своим правом собственности на средства производства, эксплуатируют рабочий класс и естественно, рабочим классом, противоречием между капиталистом и рабочим классом. Классом производителей, создателей, отчуждающих продукт своего труда в интересах прибыли капиталиста. Это противоречие, естественно, на стадии развития капитализма, в империалистической стадии развития, оно никуда не пропало и является также ключевым противоречием. Но теперь еще и возникают новые противоречия. Точнее, не возникают, а оформляются новые противоречия. Это противоречие между колониями и империалистическими центрами. Между угнетенными нациями, народами и угнетающими государствами принадлежащими, естественно, и подчиняющимися э, империалистическим монополиям, финансовому капиталу. Это противоречие, я думаю, оглянувшись, просто посмотрев раз в другой в новости о развитии международной политики, может наблюдать каждый из нас. Да, потому что мы сегодня можем видеть на примере Ближнего Востока, на примере Латинской Америки, Различные конфликты, которые, безусловно, мы можем рассматривать как конфликты не межнациональные, не межкультурные, или не межрелигиозные. Мы просто обязаны, как люди, желающие понять настоящие механизмы развития мира, обязаны видеть их как противоречия между различными финансовыми группировками, между финансовыми интересами, экономическими интересами различных сил. И третья противоречия — это противоречие между империалистическими центрами. Это конкуренция различных империалистических сил за сферой влияния, за насилие над теми же самыми колониями. И это противоречие также можно наблюдать сегодня. И самое главное, мы можем его видеть еще и в ретроспективе, потому что эти противоречия прежде приводили к кошмарным трагедиям, к Первой мировой войне, ко Второй мировой войне, к той самой войне, в которой наша социалистическая родина была вынуждена во-первых, защитить себя от вторжения, от нахального вторжения войск фашистской Германии и, естественно, освободить мир от фашизма. Эти противоречия, они сегодня никуда не исчезли. Империализм, каким открыл и каким объяснил его Ленин, никуда не пропал. Мы находимся сегодня и вынуждены жить сегодня в условиях той же самой последней стадии развития капитализма, империалистической стадии. И именно в связи с этим Ленин как наставник в политическом анализе помогает нам. Этим самым своим открытием более глубокого понимания капитализма в его империалистической стадии развития помогает нам исследовать и понимать происходящие вокруг нас процессы. А если мы исследуем и понимаем, мы понимаем противоречия, мы понимаем столкновения, мы можем даже прогнозировать исходы тех или иных столкновений. И самое главное, мы понимаем, где, где то самое слабое звено цепи империалистического насилия, которое однажды рабочий класс под руководством коммунистов сможет... Прорвать. Прорвать и создавать совершенно новый мир. Именно так же прорвать, так же пробить, как это сделали большевики, возглавляя рабочий класс. Рабочий класс под руководством большевиков, как, как ни говори, смысл один и тот же, в 1917 году. Это очень ценное качество, которое помогает рабочему классу ориентироваться в довольно сложном мире различных противоречий. Далее следует раскрыть товарища Владимира Ильича Ленина как наставника в организационном строительстве. Дело в том, что Ленин был очень сильно озабочен тем, как создать именно такую организацию рабочего класса, которая смогла бы действительно подготовить его для революционных свершений, для строительства социализма и коммунизма. И в этом плане ему приходилось открывать совершенно новые а, методы и принципы, которым до сих пор коммунисты пытаются соответствовать всеми силами, потому что они в конечном итоге оказались наиболее эффективными и наиболее действенными. Я думаю, что особо вдаваться в подробности на этот счет нет необходимости, но в общем можно объяснить это следующим образом. Дело в том, что тогда, как часть второго интернационала, Российская социал-демократическая рабочая партия шаталась из стороны в сторону и не могла найти действительность своей роли происходящим происходящем в России и в мире. И именно благодаря Ленину произошло преобразование. Преобразование, которое по-настоящему сделало этих самых социал-демократов авангардом класса, сделавшим этот класс революционным, готовым к революционным свершениям. И это произошло прежде всего путем размежевания с теми, кто совершенно не способен стремиться к преобразованию партии в наиболее эффективном направлении. И при поступательных изменениях в партии, и в том числе и при помощи определения конкретных принципов строительства организации и, самое главное, роли партии. Для того, чтобы понять, что такое роль Ленинской партии, достаточно просто сказать, что Ленинская партия, коммунистическая партия, да, партия нового типа, это авангард рабочего класса. То есть это наиболее активная, наиболее разумная, наиболее сознательная часть рабочего класса, способная его возглавить. В то же время коммунистическая партия это передовой отряд рабочего класса. Это Та часть рабочего класса которая действует в первую очередь которая всегда тащит рабочий класс вперед указывает ему дорогу здесь важно понять что это не просто своего рода группа людей которая отделилась от рабочего класса чувствуя себя чем-то превосходящим чем-то над рабочим классом это организация авангарда который ни в коем случае не может отойти от рабочего класса он должен быть с этим классом связан он должен быть постоянно с этим классом, с единым целым, но в организационном плане его руководителем. В то же время нужно понять, какие качества этой собственной партии необходимы для того, чтобы поддерживать этот свой статус авангарда и передового отряда рабочего класса. Прежде всего, в коммунистической партии, в то еще время в партии РСДРПБ должны быть только те люди, которые действительно полностью поддерживают уставные принципы, программные стремления этой самой партии. Это должны быть люди, которые обязательно работают в этой партии, выполняют поручения, подчиняются дисциплине партии. Это должна быть партия, которая строится снизу вверх путем голосований, реализует демократический компонент своего главного принципа строительства демократического централизма. Во время съездов, всеобщих съездов партии, которые избирают свои руководящие органы, на периоды работы партии между съездами. И в то же время централизм, который делает обязательным подчинение нижестоящих органов, вышестоящим, которые делают все решения центральных органов, руководящих органов обязательными для выполнения всеми низовыми организациями, всеми региональными, местечковыми, какими-то районными организациями три партии. Иными словами, это организация, которая строится на жесткой дисциплине и подчинении, но в то же время строится снизу вверх методом демократического избирания руководства. И эти принципы они позволили тогда создать партию настолько прочную, настолько организованную, настолько дисциплинированную, что эта партия действительно сумела возглавить рабочий класс. И не только рабочий класс, которая сумела снискать для рабочего класса авторитет среди крестьянства и других союзных сил во время революционной борьбы. Иными словами, именно Ленин стал тем человеком, который смог найти важнейшие, ключевые, опорные моменты, Важнейшие ключевые открытия, которые помогли появиться партии, способные возглавить рабочий класс на самые желанные для современного общества, самые необходимые для современного общества перемены. Теперь я попробую раскрыть Ленина как борца с оппортунизмом. Дело в том, что это на самом деле является, по сути говоря, одним из принципов построения партии нового типа, ленинской партии, Борьба с оппортунизмом, постоянное вытеснение оппортунистических тенденций из партии. И в этом плане, в этом направлении Ленин делал просто колоссальную работу. Если обратиться к его работам, к его различным статьям, публикациям, его речам, его письмам, то можно обнаружить ответы на вопросы, которые сегодня поднимаются постоянно в политической арене даже на левом фланге. И разоблачить можно практически каждого политика, который сегодня пытается исказить каким-либо образом ту действительность, которую мы пытаемся понять, такой, какая она есть. И Ленин как борец с оппортунизмом на самом деле он, по сути говоря, перенял факел от Фридриха Энгельса, который какое-то время был лидером, фактически лидером и наставником, и вдохновителем Второго Интернационала на тех еще этапах, когда Второй Интернационал не дошел до самой позорной стадии своего загнивания в оппортунизме. И Ленин был тем самым человеком, который подхватил знамя борьбы с оппортунизмом у Энгельса после смерти Энгельса и всячески бичевал, тех оппортунистов, которые в конечном итоге неизбежно привели второй интернационал к гибели. Дело в том, что гибель это была неизбежна, потому что они, в принципе, рассматривали свою функцию как лидеров социал-демократических партий различных стран не так, как ее следовало бы рассматривать представителям авангарда рабочего класса. Они голосовали за военные кредиты, они поддерживали свои империалистические государства, когда назревала кошмарная Первая мировая война и именно Ленин вскрывал их, именно Ленин показывал, в чем они неправы. И сегодня, обращаясь к Ленину, мы можем понять, в чем неправы современные политики. И самое главное, мы можем при этом оставаться на позициях ленинизма. Мы можем сохранять свою трезвость и свою беспристрастность в исследовании и понимании современной реальности и современных противоречий империалистического мира. Я думаю, что можно перейти к третьей эпостасии Ленина, которую мне хотелось бы отдельно раскрыть. Ленин как эталонный образ коммуниста, как самый, самый чистый образ коммуниста, которому нам следует... Постоянно следовать. Вы можете, просто взяв и посмотрев на объем полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, понять, сколько этому человеку пришлось работать в рамках революционной борьбы. Даже когда он говорил о какой-нибудь культуре или искусстве, он отдельно отмечал, что как бы интересно было бы всем этим заняться. Как же это увлекательно, как же хочется все это понимать. Но нет времени. Потому что этот человек посвятил себя самому важному вопросу своего времени. Времени, которое, к сожалению, и мы до сих пор разделяем Времени империализма Как изменить мир к лучшему Как дать ему возможность двигаться дальше В этом плане он, наверное, был прекрасным примером дисциплинированности Он всегда вовремя отвечал на те вопросы, которые ставил перед ним сегодня Которые ставил перед ним сегодняшний день, сегодняшние проблемы Он тем же самым учит нас хвататься за те задачи, как, кстати, говорил сам Ленин Зато звено, ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь и безопасно перейти к следующему звену, к следующим задачам. Это человек, который является для нас примером. Примером настоящего коммуниста. Теперь я бы хотел бы сказать, что такое Ленин сегодня. Актуальность Ленина как э, учителя политического анализа помогает нам разобраться в современном мире, нам, коммунистам, да и вообще, в принципе, любому рабочему. Это, это очень полезно, и мы будем пытаться... А как коммунисты и обязаны пытаться, как коммунисты, научить рабочего понимать этот мир именно так, как понимал его Ленин, как учил понимать его Ленин. Как наставник в организации в строительстве партии, сегодня Ленин также является последним словом, фактически: ничего нового, больше изобретать не нужно, и те, кто изобретает, всегда скатываются в оппортунизм. Вы можете посмотреть на развитие ленинских настоящих ленинских партий. Это хороший пример, это наш отечественный пример, да? Это российская коммунистическая рабочая партия, которая является партией нового типа, ленинской партией. Это коммунистические партии из других стран. Коммунистическая партия Греции, это коммунистическая партия трудящихся Испании, коммунистическая партия Турции и многих других стран. Все они не пытаются придумать ничего нового для того, чтобы убежать от своей ответственности. Они не пытаются изобретать каких-то новых форм, которые позволяют им размышлять, отстранившись от нужд и интересов рабочего класса, прежде всего в революционной борьбе. Они подчиняются тем принципам, которые были заложены Лениным в строительство партии. И, между прочим, эти принципы были основой, которая копировалась, фактически, другими партиями еще тогда, в первой половине XX века, когда формировался Коммунистический интернационал, ведь это было требованием вступления в коммунистический интернационал, построение партии нового типа, борьба с оппортунизмом, исключение всех, кто не поддерживает эти перемены в партии. То есть, фактически, Ленин, будучи, кстати говоря, одним из вдохновителей и организаторов коммунистического интернационала, заложил тенденцию развития. Коммунистических партий нового типа во всем мире, практически во всех странах планеты Земля. Теперь хотелось бы сказать о влиянии Ленина на коммунистов за рубежом. Хотя, наверное, это я уже отразил в целом в организационных принципах, но и также в плане политического анализа. Можно видеть, что те организации, те партии, которые не следуют принципам диалектического материализма, исторического материализма, тем открытием, которое сделал Ленин, исследуя капитализм в его империалистической стадии развития, те партии, которые уходят от этих принципов, неизбежно скатываются в оппортунизм. Это можно видеть на примере самых разных партий. Бельгийской коммунистической партии, Французской коммунистической партии, многих других. Те же партии, которые с научным подходом всегда исследуют окружающую действительность, понимают окружающую действительность, а научным значит ленинским подходом, значит марксистским подходом, они всегда находятся на острие борьбы рабочего класса, они всегда связаны с рабочим классом, они всегда реагируют на процессы с позиции интересов рабочего класса, и они всегда дают точный анализ происходящему. В своих печатных органах и других средствах массовой информации завершая уже а, это видео а, импровизированное практически хотел бы наверное отдельно сказать как нам современникам да, людям которые живут сегодня в 21 веке коммунистам прежде всего и рабочим быть достойными вклада ленина в развитие общества быть достойными самого ленина и здесь наверное Самым важным есть и будет необходимость повышения своего теоретического уровня. Иными словами, нужно постоянно читать Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, между прочим. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что даже в советских вузах, когда Сталин был уже не модным, так сказать, до новой политической конъюнктуры реакционеров, которые начали движение к реставрации капитализма, те новые руководители Коммунистической партии Советского Союза, которые отвернули движение Советского Союза к постепенной реставрации капитализма, к восстановлению рыночной капиталистической экономики, они, естественно, Сталина не жаловали. Но они не могли убрать из вузовских программ изучения марксизма-ленинизма. и И студенты для того, чтобы лучше сдать экзамены, читали Сталина особенно его произведение об основах ленизма что является фактически сжатым сконцентрированным конспектом ленизма в целом и очень точным и правильным конспектом, который я тоже рекомендую обязательно к прочтению. помимо того что нужно поднимать свой теоретический уровень это вам сказал бы не только я это вам сказал бы и сам владимир ильич ленин очень важно принимать участие в организованной борьбе класса пролетариата. Очень важно делать свой ежедневный вклад в борьбу рабочего класса за свержение капитализма и построение социализма и коммунизма. А для современных коммунистов, для современных рабочих, для современной реальности нет другого способа участия в организованной борьбе класса наиболее сознательных рабочих, чем вступление в коммунистическую партию. Ну а для молодых ребят, студентов, школьников и молодых рабочих Вступление в коммунистическую молодежную организацию. В России такие организации, как наиболее представительных, наиболее соответствующие тем требованиям и принципам, которые были открыты и установлены Лениным, это партия, Российская коммунистическая рабочая партия и молодежная организация «Революционный коммунистический союз молодежи РКСМБ». Для того, чтобы быть достойными Ленина, нужно обязательно его читать и нужно бороться. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч.